Настольные игры против Альцгеймера Ученые выяснили, как создать интеллектуальный резерв, который улучшит работу мозга в старости. Настольные игры, чтение, освоение новой информации – один из самых эффективных видов профилактики болезни Альцгеймера. Кроме того, врачи уверены, что есть четкая связь между интеллектуальной деятельностью и возрастной деменцией. Дело в том, что когда взрослый человек изучает иностранный язык, или играет в карты, формируется так называемый интеллектуальный резерв, то есть образуются новые нейронные связи. И если с возрастом мозг начинает работать медленнее, он может задействовать этот резерв. Вот тогда это здорово, берите на заметку. Я с вами не прощаюсь, до следующего видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.